Помогите, почему тут так много? Ты думал, что ты сбежишь? Я тебе суждено умереть. Нет, это не так легко, как покажется. Аааа, -а, как темно, как? Всем привет! И сегодня лучшие строители в Майнкрафте будут строить Doors 2 за 2 часа. Все виды строители мы начинаем с супер эпичного салюта, и вот он И вы можете начинать строить. У кого в команде есть овечки, у того будет удача. У нас есть. Каждые 30 минут я буду ходить и смотреть, что у вас там получается. И... 30 минут прошли. И сейчас я буду смотреть, что вы здесь построили поехали Я пришел Кор Ребята, что у вас за коробка такая? Э Ба -ба <сос> я под землей, помогите. тащите меня. <сос> я застрял. Ты что нашли? Что <сос> Не. Я. Ого, соманный лифт. Идем, мы выходим в библиотеку. Это тебе. Поздравляю тебя. Так, сейчас посмотрим, что тут мне написали. Уважаемый ух, я не ожидал того, что меня возьмут на битву. Спасибо тебе, Ух, за то, что ты с нами уже 2-3 года. Ну, один, Максиму за то, что он дал мне шанс поучаствовать. Вообще, по идее, я давно ладно. у даже маленький. О, маленькие овечки. И все они светятся, Ну все, это круто. На полке сидит овечка. Это вообще. Фигура теперь его. Вот дадим палку Эй, это Егор. Теперь это моя Егор, приживайся к своей роли, быть фигурой. Вот так. С фигурой всегда будет так, так что привыкай как-то. Ладно, я пойду. Зачем? Блин, он уже свою роль вжился, а я думал, он меня бить не будет. Эх, опять злая фигура попалась. Мы с Егором на наивенцы вообще познакомились сегодня. Вон, красная. Что у вас тут получается? Ну ладно. Тогда я сам посмотрю разрушенный лифт, вот он. И мы выходим в doors, doors, doors, doors, doors. О, зажигалка. За шкафы там зажигалка. Здесь мы идем сюда, сюда, сюда. Ага, сюда. Или вот сюда. Вот здесь у нас что-то очень странно я не знаю, что это. Титан, это что? Титан, это что? Титан, это что? это что? это что? это что? Это... это вообще что? Он не хочет рассказывать. Какая у нас красная команда? Короче, я пришел в фиолетовую команду, смотреть, что у вас тут делается. Арконус привет. Ничего хорошего, пока у нас нет. у вас тут радужная вечка. Тут какой-то торговец здесь пришел. Он пришел торговать к самым крутым покупателям. Это черепа с костями. Пещера большая которой ничего нету а почему вы строите пещеру? типа упала, смотри, упал лифт упал он в пещеру, <свеч> да? Печите, так, э, короче я не шарю то что вы тут делаете, но делаете что-то очень прикольное ладно я пойду дальше синяя команда тут у нас кургу и и рубин тут спавнишься вот и проходим дальше и здесь у нас ничего О, свечка прикольная ой Ай, Кургу, зачем? Пой! Чуть не поджарил весь Дорс. Ага. Ну, знаете, прикольно лифт, он мне нравится. Не знаю а это что за коробка у вас тут стоит? Ух, дай кубического эксперта Кургу. Ух, дай кубического эксперта Рубин. Я круто устрою. Дайте я тоже кое-что вам оставлю. Отдышись. Ладно, дай что-нибудь другое напишу. Вот, все. я пошел. Привет, зеленая команда. Что у вас? Ну. Нажимаем. И.. То... Ба-ба-ба-бам, ну прикольно Здесь да, да, золото да, Даже кнопка не, не работает. работает В смысле не работает? Вот. Здесь есть витамины Прикольно, витамины придумали Да Мне очень нравится, как строит э, Мэнди И я думаю, то, что если я бы я был с кем-то другим в команде, то я точно бы так мы точно бы так не построили Ну ладно Здесь будет проход э, с э, фейковой дверью, то есть здесь будет монстр, который тебя убьет. О, спасибо, что подсказал, что мне надо идти сюда. <плес> ну, здесь будет, типа, вот такой полукруг, тут здесь будет, э, типа, ну что-то устрашающее. <плес> Ой. Что, что это было? Это, не я. это были все постройки за эти 30 минут. Вернемся через 30 минут. Арконус отошел, сказал тебе ничего не рассказывать. Ты же расскажешь, бля. 30 минут прошли. Сейчас я буду смотреть, что за постройки получаются. И это у нас фиолетовая команда. Я... Он меня допрашивал, Арконус. Ух, это, это короче, короче. Мы вам ничего не скажем. Теперь мы в желтой команде, здесь у нас Кибер Максим и... И обещал. Это сотая дверь, это сотая дверь, погоди. Стоп, это сотая, вы построили сотую дверь, чтобы потом я из сотой двери попал туда, куда надо? Да. Так никто не сделал, вы молодцы вообще. Это я Привет, Егор. Тут есть нож, меч. У меня есть план. План не сработал, он меня замочил, блин. Аккуратно. Давайте еще раз. И вот я от нее убегаю назад. здесь сзади ничего нету. И все, ты должен был на... вот только на шефте. Нашел первый ключ Так, Давай. вот открываю дверь. И здесь мне надо будет что-то сделать, пройти сюда, зайти. Вот тут будет лифт, который упадет, и я попаду вот сюда. Я хожу, хожу, хожу. Тебе надо на шефе ходить, я, я нашел секретный проход. Значит, ты картину сломал, ставь картину, брат. Этобеге фигура, Она на тебя смотрит. Где? Игорь. Я в куличе э застрял, все мне конец. М -м -м -м. Так, рычаг номер один нашел какой-то. Ой, привет, фигурам. А фигура. -фигура. Где? рычаг номер два. Рычаг номер один, куда я его? А, вот да его. рычаг номер два. Вот пол в печке. А в печке пусто. Вот в этой тоже. Он О рычаг сопокнаю. номер три. Где нашел? Оп, рычаг номер два и все это же командный блок командный блок О, ставим его сюда и, и в ничего и тут открывается дверь например, ну конечно во всех картинах секретные проходы это я уже понял да это сделал. ну и не достойны знаете если бы вы бы даже тут так открыто оставили было бы гораздо маскировочнее чем с картиной это у нас все что получилось в желтой команде сейчас я пойду Зачем так сильно бить? Что делать? Дайте. Короче, ты тут должен найти рычаг. Рычаг? Эх, все я заставляю найти рычаг. Там я заставили найти рычаг. Тут заставили найти рычаг. Где же этот рычаг лежит? Говорите, горячо или холодно. Теперь. Тепло. Холодно. Холодно. Горячо, горячо. Где-то Это здесь. <связь> вот, я нашел. Ставим его вот сюда и открываем дверь. Что это? Ага. Упс, иди ищи второй рычаг. А где? Эх, ладно. Рубь, я же О, я заметил. Вот, видишь? Я об этом не говорю. Да, Все, я нашел. Какая-то черная комната, и она меня ведет сюда. Здесь пока ничего нет. У, давайте ремень уха Не, я сам могу ремень взять. А и вот тогда тебе будет не до смеха. Зачем вы мне весь мусор даете? Че случилось? Ой. Это великий таракан. Таракан, таракан, таракан, Идите доракан, сюда, доракан, сейчас доракан. я вам Это... покажу, как Великий таракан. Лифт разбился, и я попал сюда. Здесь летучая мы шо, прикольно. Ой, тут челипа. Железная дорога в Дорсе. Тут есть сундук какой-то. О, золото. Да, вон там хороший лут, конечно, хороший. Посмотри, О. кто за клеткой. Оба она. И здесь. Да кто сик, что ли? Да. За клеткой стоит сик, даже два. А теперь вверх посмотри. Че там, паук? Да, да, паук. Ты можешь на тебя упасть сик. Да. Ладно, пойдем дальше. Что тут еще есть? Надо найти, удачи, да? Эх, все время меня что-то найти и заставляют. Даже сам не знаю, где она. Ну а ты что да. думал, когда прыгал, прыгал в рифсе Вот мама учила, не прыгать там. Не знаю, меня уже третий раз подряд заставляют кнопки искать. Иди сюда, вот. Черт. Нажми, нажми. Куда? спасибо. Тут лава... Прямо, Можно... Исследовательного модера... А че зомби перевернутый стоит? Мы его подвесили. А как дверь открыть? Подумай. Я жду ответа. Короче, берем ремень ухо и ломаем. Нет-нет-нет, не надо, не надо. А ну, снопка, долго, вот тут кнопка, вот тут кнопка. А почему так долго ломается? Оно бессмертное. Ладно, где кнопка? А, вот вижу. И, бабам, прикольно. Тут еще один стик в лаве сидит. Чё он меня хочет ударить? О, я могу убить их. Так, ладно, поднимаюсь по лестнице и я где-то здесь. Там. А я выбрался за пещеры. Я выбираюсь. Хпа. Я, я с тобой смогу. вместе буду отсюда выбираться. Да, так вот у меня не получается. Ух, Ух проходи. Я смог. Сюда? А, давай открывай, я прохожу. А, ну прикольно, ну прикольно. Необычная пещера. Ух, что? Можешь потом к нам прийти, Ну мы должны Можете тебе кости показать. Ну ладно, но я на вас обижен. Э, э почему? Потому что вы секреты там делайте. Mm -hmm. Я по фоу да. меня зовут. Ребята, Фу. это О! я. О! А кто нажал блин, на плиту на зумную? Я нажал нечаянно. Ааа! <съех> она потом сделает век выдает. Ужас! Ужас! Так, я иду и ничего не вижу, почему-то. А, э, Че? Да. Меня дверь убьет. Я держу здесь у нас есть еще одна дверь. Да, только лучше ее не закрывать, кстати, лучше ее больше от раза не трогать. А я их закрыл. Дурс, дурс! Что за дурсы бегают за мной? Уха, ремень, уха, ремень, уха, ремень, ухо. Чего себе много раз открывать дверь и закрывать ее? Э, не надо. Ой. Там теперь 10. Помогите, почему тут так много? Сколько? Хо-хо-хо. Чего я сказал же? Чувак, почему их тут так много? Ай, меня дверь убила. Я не предполагал, что кто-то будет трогать эту дверь, которая находит больше одного раза. Ты знаешь, от меня можно ожидать много чего, даже не такого. Все, что ты думаешь, что я не буду делать, я буду делать. Если ты подумаешь, что я не нажму на кнопку, Допустим, ты прошел. А, допустим. Ладно, я просто промолчу. Как вытягивайся? А вот это может? блядь. Сейчас будем все двери чекать. с первого раза вообще. Да, да. Вот это да. О, где? Тут, тут, мы, мы просто, просто тут еще не достроили. Двери обычно зеленые, а тут они желтые. Так, эту дверь я не буду открывать, потому что она, мне кажется, меня съест. А, ну а, давай проверим. А? А? Я а? жив! Там да, да, да, команды да, нет, нет в командном -блоке. блоке. Ну ладно, я хотя бы жив. Э, там да, еще не достроено. достроено. Книжка. Я сейчас тут напишу кое-что. Ребята! Залютая просто. О, все все, класс, все, класс, вот, все нормально. И пока что это все. Нам теперь надо их надо будет убивать, а у каждого зомби потом по 1000 хп. А, да. Знаете, не проблема. Я, я знаю, как это решить. Давай. Дай, кость. О, все, вот мне Максимка дал кость. Я понял, я так понял, где там 2 миллиона урона, да? Да, нас на ударах убивает. А сейчас проверю лету на зомби тобой. Нет. Так я зомби убиваю. На ударах. Нам будет такую кость, потому что просто зомби просто закопали. Хотите я вам эту палку подать. Давай. Идемте ко мне. Короче, я тебе вручаю эту палку. А, Правда, спасибо. Куда? Это мой самый последние да? Да. Мы вообще думали, что мы вообще про нас забыли. Мне по соседям все походили, а про нас забыли. Ох привет. Че меня зовут? Опыты надо мной проводить нельзя, если что. А можешь пак скачать и Могу. И вот смотри, вон туда. Раз. Серьезно? Сейчас погоди. Запускай. Да, что? Как это? Это мой Это мой Прикольно. Ой-ой. Давай, заходи быстрее сюда. Заходи. Ой-ой-ой. Так, стоим. Запускай, натолст. Видишь, он пробежал. Все, входим. Я выжил. Все ждут обзоры. Да. Да. Давай. да, До да а да. Короче, прошло много времени. Тут уже жители перевернутые ходят. И короче, мы начинаем обзор всех построек. Ой. Сейчас мы решим судьбу одну из команд. Так. Да. Зеленая. Лифт разбился. Как же мне плохо. Будет. Так. Тут есть какая-то кнопка замедление пошли дальше черепа страшно у нас есть золото все мое одно золото я тебе подарю проводник какая-то клетка в клетке никого нету слышь ты, ты Всех из клетки выиграл? о, я нашел кнопку, все, нажал я открыл дверь, вот я какой молодец изумруды, как их добыть можно пожалуйста испытательный срок Уф, зачем вам все бросить этот испытательный срок? Максим, работать на себя. Да. Дальше у нас лестница над лавой, а че я в лаву ходу? <гас> в лаву не прыгайте никогда, я проверял, она кусается, оказывается. О, а тут зомби перевернутый висит. Ой, вода. Не То не самое чувство, когда 10 профессиональных строителей в Майнкрафте ходят за тобой и смотрят, чтоб ты тупо не упал в лаву. Ой, кто за А, вот кнопка я нашел сам, я молодец. О, все, круто так все я в какой то очень странной дыре тут паркуры не обожаю паркуры вообще. я вообще профессиональный паркурист а вот тут кнопка есть Ты почему? Дверь. почему я летаю почему я летаю а шарик ух подумай как выбраться как выбраться а, тут какая то дырка раз, вот. наверное в ней ком кнопка. вот там рычаг я нашел дырка открыла другую дырку что ли? а вот угу. гениально просто дырка открывает дырку ой это ловушка там кнопка ай что написано? Лег, Лен, ой, Лен, Ленгардиум Левиосс. -лен леви это, это из Гарри, Гарри Поттера. Поттер. Я знаю. Ой, тут две двери. Я прохожу. <связываю> Что это за комната? О, здесь есть телескоп, но, видимо, мне его брать не надо. Тут есть полки, в которых ничего нет. Он нет. рычаг. А, дверь открылась да? но ну, я не заметил. Так, жмак, жмак, жмак и лифт едет прикольно.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 а меня смущает то, что я победил, победил, победил, победил. Сейчас мы решим судьбу одной из команд. Нажимаем на кнопку и там фиолетовое все. На первом форте расчетесь. Я порох. был близок, я прошел все, сика фигура, убежал от раша. Я не нашел порох, чтобы взорвать этот пол. Ко мне уже приближается раш, я не успею. Ребята, ребята раш, ребята, раш, раш, раш, раш, раш, раш, на пол. все сюда, все сюда. Ой, куда я упал? Ты думал, будет все так легко? Ты думал, что ты сбежишь? Весь не должен, мир — это лишь твоя фантазия. Раш — это твой кошмар. Подвал — это моя среда обитания. Лишь с изредками не выпускали воды. Это не пещера, это подвал. Это мой дом. Мой мир. Тебя здесь не существует. В этом мире существует только это. Ты не сбежишь от меня. А, Тебе да, суждено с... от... умереть. Тор... Раш И самое веселое. И вс? Ну да. Еще одного раша на прощание. Не надо. Нет, пора валить, парабанит. Ой, ой ой Давай еще одного раша на прощание тогда. Э, хватит. <связь> <И> еще <связь> одного. Хватит <связь> раш, <связь> <связь> <Still связь> пожалуйста. Это была феленовая команда Арконуса и Датмуса. И теперь у нас. Снова крутим рулетку. Желтая Окей. шерсть. Круто, мы теперь. Сотая -а -а. дверь. Смотрите, мы уже в конце. Так, рычаг двери я нашел. Найти еще один. Прикольно. Я нашел два рычага. Открываем дверь. Открываем вот эту дверь. Скорее надо уходить отсюда. Такой фигуры нету. Идемте сюда вниз. Так, Опять что есть снизу. Синяя же. А, вот. Я тут нашел тотем бессмертие поднимаемся наверх. А где фигура вообще? Она умерла почему-то. Ну ладно, идемте наверх. Дальше. <гас> все, мы в лифте. Давайте заходим сюда, нажимаем на кнопку и бум. А Лифт какой? разбился. А -а -а. Идемте дальше. ничего Тут дверь открыта. Итак. О, все, мы прошли куда-то. Тут вода. Так, верь. А вы на правую разбитку вообще посмотрели? А о, привет. Вот я вот в библиотеке. Я тут я самый первым оказался. Да? Ты уже тут давно что ли? Да, так, я рычаг уже нашел. Фигура пришла сюда. Нам нужно найти рычаги из щите ключи. один остался. Я, я нашел его. А, молодец, да. Все, мы нашли все четыре рычага, теперь надо бежать. Пойдем, пойдем дальше. дальше. О, тут еще одна картина. Ну, во всех картинах есть проход процент процентов. А, алмазный меч. Еще вода есть, можете покупаться. Так, ну а мы пойдем дальше. Да, дверь, сюда, нам дверь... Сюда, сюда, дверь сюда, сюда. Сто... 104, да. Нет. Тут свет моргает, скорее прячьтесь Раш, раш, раш, раш, раш, раш, прячемся. с этой головой. Что это? Сик, он тебя убьет. Сик? Да. Надо, надо бежать. Так, куда повернуть? Налево? Э, скорее надо куда-то поворачивать. Ой. Ну, здорово. И куда <связываем> это ему прибежали, интересно? Там магазин Стива, давайте ему дадим одно золото у меня есть. Вот. Дай мне что-нибудь круто. Мы ему даем золото, а он нам ничего не дает что это за магазин такой? О, -о, О, хороший магазин, мне такой нравится. А, я ничего не успел подобрать. Ладно, пойдемте дальше. Тут <плес> свет моргает. Скоряйся, <плес> павчик. Ой. Дверь какая-то, мы уже сбились со счетом Тут стой, в печке нашел много золота, теперь я богатый. Я вас цепну вот, в эту секретную концовку, извиняюсь, конечно. Ой, куда я попал? Это закулись? Это секретная концовка. Секретная книжка. О! Я уже третий день не хочу по Бэкромсу, я хочу кушать. Ну, я тоже проголодался за три дня. Нету. Ой, куда я попал? Добрый день, развлекательный игру, поздравляю. Старт, и я в начале. Ч ⁇ смешно? 104. 103. Подождите, какая была комната? 102. Так, 104 точно там не подойдет. Значит, сюда. О, я погадал. А -а -а -а, как темно, как... Ты кто? Ты кто вообще? Ой, блин. Этот дурс. Так, мне найти дверь. Я не знаю, где она. Да, не знаю. Ничего не видно. А, это она вот она. Уф, уф, уф. Скример такой за тобой бежит. Сейчас я его допугаю. Это проклятие там броня, защита туда. Не, а у меня проклятие нес ⁇ Я бы хотел бы ее поставил, конечно. Так, ладно, иду. Все-таки надо открыть эту дверь, и я куда-то попал. Бам. Не, не. Тут не написано номер двери. Ну ладно, я пойду здесь. Красиво. Так, куда сюда или сюда? Ну, эники беники ели вареники, эники беники бац, все сюда. А, э -э -э. Это правильно. Круто. Это еще ни разу не сдох. Сюда. Да, я знаю, я крутой. Так, куда сюда? Не, не. Тут еще есть дверь, интересно. А, это библиотека? что такая маленькая? Ну ладно. Так, дверь. Ой, где? Опять две двери. Энники, ники, беники, еле валенники, бейники, и. А что тут одна дверь. Беги! Зачем? Эээ, какой-то он тупой. Там сейчас только заспалые, забыли. Я дверь закрою, и все. Ладно, кажется, у нас нет. Ой, а как сюда залезть? Там Ааа, паркур. Паркур. Паркур. А, паркур, серьезно? вообще то должен был вообще зонт в это время. Да. А я слишком умный, он за мной не побежал. <смех> ух, ух, как сложно. Бегать. А, допустим, ты прошел, да? Подожди. Я еще я ладно. только 10 раз упал. Сейчас. Все будет. Сейчас. Убить его. Может, трядусь, <смех> не надо. Ужас! О, а, все, я, я молодец, я прошел. Нажми на кнопочку. Лифте. Нет. Ой. Вышел на Да. Я столько раз прыгал, еще ради того, чтобы меня уничтожили. Все, я иди. Давай еще раз за ним проходи. Нет. Глубая. Ух, топ. Опять мы в сломанном лифте. Где надо находить рычаги? Я там что-то вижу, но ничего не вижу. О, рычаг. Так, я нашел один рычаг, ставим его сюда и открываем дверь. Пока ничего. Еще одна дверь. О, рычаг. Ставим сюда, открываем. И мы в кинотеатре. Что мы тут добыли? Да, да. И я так понял, нам тут тоже надо находить рычаги. Тут нету. Ну да, круто вообще. Опа, рычаг. Так, а теперь надо найти, куда его поставить. Опа, здесь еще один рычаг, что ли? Надо на него нажать. Все, я нажал. Здесь ставим рычаг, открываем и прыгаем сюда. Опа, алмазная броня Алмазный меч Мне дали алмазную броню, алмазный меч И это, это Кургу Ой-ой-ой Он хочет драться со мной, я проигрываю Так у него креатив же Ау. Ну вообще, честный бой Уф, уф, уф Деремся, держимся, файт, файт, файт У меня остался Тотем Ха, ха, ха Тебе меня не победить, куда он убегает Надо его догнать, стоять он исчез. Куда это я пришел? Это что, это ловушка? Нет. Ой, тут на упали. Надо было мне чуть вперед, наверное, пройти, чтобы они на меня упали. Ну ладно. Дальше. И я вроде бы жив. Ура, ты выбрался. Можешь дать кругу рубрику эксперта. Эх. А, здесь проход. Проход запрещен, че? Ух, дай. Кубического эксперта, а то проход запрещен, ну и ладно, я и так выйду. На этом битва строителей Дорс 2 заканчивается. Спасибо за участие Кургу, Аркунусу, Датунцу, ДЗД, Роту, Мазде, Руби, Кургу, Максиму, Титану, да, еще сухарик. Много всем пока, всем пока. Всем пока.